Так, ну немножко ждем. Идет? Сейчас, поехали в добрый час и сегодня у нас с вами 29 марта 2022 лета а, недавно завершилась Весеннее равноденствие, которое мы нашей группой э, проходили, праздновали, проводили э, в Белоруссии, в Гродненской области, э, рядом с озером Молочное. вот. И э, хочу сегодня, знаете, такой, ну, хочется сделать такой прям короткий, быстрый эфир, самое главное, самое главное. Значит, ну, сразу для разгона начну с новости, которая, может быть, вам уже попадалась, она совершенно прекрасна, о том, что, причем есть версия, что там Арестович, который является там каким-то на Украине, отвечает за связи с общественностью, там, да, типа пресс-секретаря, я так понимаю, что-то, который обратился к ведьмам и колдунам Украины и вообще всего прогрессивного человечества с тем, что, значит, страшного агрессора надо... Остановить. Поэтому колдовской ритуал назначен на 29 марта, потому что это якобы самый удобный день по циклам Луны, да? 29-й день Луны. Очень удобно наводить порчу и всяческое темное колдовство творить. Вот. Давайте сразу от этой печки начнем. Это все вполне укладывается в контекст весеннего равноденствия. Вот. Но начнем с этой зоны, с этой точечки. Да? Итак, друзья мои, значит, порча, колдовские ритуалы, причем, ну, колдовские ритуалы на порчу, это часто использование там либо крови, либо, в общем, каких-то таких не очень ну, нормальному человеку приятных каких-то вещей. Так вот, понимаете, то, что происходит сейчас с землей и, и с энергиями земли, с теми самыми в том числе, частотами шума, с теми вообще глобальными процессами свидетелем участником которых мы являемся то конечно если эти а, я даже не знаю как сказать личности персонажи а, во первых такие вещи вообще не стоит обнародовать но обнародовали хорошо да? а если кто-то вдруг что-то сподобится на самом деле делать а, то, то в общем я честно говоря не хотела бы даже где-нибудь рядом находиться почему потому что Uh, уже какое-то время юридически, вот то, что мы заметили точно, это где-то, наверное, с зимнего солнцестояния 2022 года, лета, да, 21 то есть конец декабря и дальше, uh, уже, uh, уже прошли такие изменения uh, в земных полях и матрицах, что uh, то, что раньше позволяло, например, uh, уходить от ответственности, или действительно совершать некие негативные воздействия на людей, не сведущих там, в темной магии или не подчиненных какому-то темному эгрегору, вот эти вещи, они уже перестали работать, более того, они очень быстро возвращаются назад. Сейчас чуть-чуть маленького экскурса. Дело в том, что вся эта темная магия была, возможно, только теми, почему обращались ко всяким тетенькам, бабушкам, да, потому что за это всегда приходит ответка, особенно не дай Боже, если человек догадался или кто-то из близких догадался, что был какое-то магическое воздействие. И волна праведного возмущения, во-первых, идет наверх, как нарушение кона доброй воли, а во-вторых, идет непосредственно на исполнителя данного мероприятия, поэтому а все эти там, я уж не знаю, как они там, бабушки, как это все называется, колдуньи, а, ритуальщицы, ритуальщики, вот, они первое, что должны уметь делать, это сбрасывать себя, знаешь, как вот, знаете, как вот, например, какой-то ну, не знаю, паспорт, <смех>, какие-то, да, документы, удостоверяющие личность, вот этот документ нужно передать кому-нибудь другому, чтобы когда пошли искали так, вы, Петрова Мария Ивановна, нет, нет, не я, я Сидорова, а где-то а где там, а паспорт Петровый, там, не знаю, валяется где-нибудь на улице. То есть, чтобы а, либо, либо люди, а, как правило, это силы высшие, потому что а, всякие вот эти вот воздействия, они часто не только на самого человека, они могут еще там народ иметь влияние, когда это стародавние времена я все это начинала с, с темы того, что такое привороты и как это все работает и ко мне приходили жены, от которых по непонятным причинам после многих лет счастливой семейной жизни вдруг уходили мужья, приводили мужей, которые страшно боялись вообще всех этих тем, но вот я помню рассказ одного мужчины, он ä, сказал о том, что вы себе не представляете, как это страшно. Я заснул рядом с любимой, родной, единственной женщиной, с которой там много счастливых лет, ä, там, матерью моих детей, там, моей любимой, женой, там, подругой и так далее. А проснулся с абсолютно посторонним, чужим человеком, проснулся, не понял, что я здесь делаю. И это было, говорит, очень страшно. Это вот говорил мужчина, это очень редкие откровения в основном они стараются вообще об этом не говорить но вот между ними видимо была настолько сильная душевная связь что ее ужас от происходящего а, потому что вот он проснулся, понял, что э, он здесь не понимает, что он делает, а куда же ему идти-то, а там, значит, рядом ходила барышня, ко мне, а ко мне, она у нас же любовь, ну что то вот, и он ушел, но там ему тоже было очень плохо, потому что это рабство, и вот, э, значит, он, э, и она, и, и, и она, и, в смысле, жена, да, и муж, они как-то пытались искать выход из этого положения, и э, здесь э, опасность тех, кто такие вещи делает, одно только предположение, что это воздействие было оказано, оно уже начинает, ну, некую обратку, да, давать. Поэтому первое, что вот они должны делать, это защиту. Поэтому когда на таком серьезном, практически мировом уровне заявляется о черном ритуале, да еще в то время, когда в принципе, понимаете, вот то, что раньше эти защиты работали, они сейчас перестали работать, они перестали работать еще в конце 21-го лета. Причем я уверена, что переставали работать они еще сильно раньше, но это, знаете, это же как земля у нее, процессы достаточно такие на медленнее нас то что больше вот, поэтому это плавный был процесс но вот очевидно после зимнего солнцестояния это практически стало невозможно любая попытка не здесь там причинить зло какой-то ущерб что-то там воздействовать на какие на какие-то не знаю там отношения между людьми да это сейчас очень быстро пресекается очень быстро карается а тем более на целый народ на, на, на это это в общем я говорю не хотела бы я даже рядом находиться вот и м, почему я с этого начала потому что собственно говоря я думаю что а, вы видите какая вот, о, солнцестояние э, весеннее да это 22 марта 22 марта у нас сегодня 29 -е. то есть э, между между одним и другим событием, вот между, между солнцестоянием сегодняшнего дня прошло очень мало времени. вот И на 31-е у них, простите, на 31-е назначено, это на четверг, те, кто были в Беларуси, привет. И я хот... хочу воспользоваться случаем и сказать, что я сегодня вот в своем внешнем виде есть подсказка, связанная с тем, что мы делали с вами в Беларуси, кто первый напишет что это за подсказка, и почему именно ее я сегодня использовала, а, тому приз. <с> вот, это такой маленький такой нюанс, проверка на внимание. Вот, а, значит, мы, когда там а, все, значит, праздновали и принимали там эти энергии, а, взаимодействовали с Землей, с небом, с солнцем, а, то, собственно, одно из намерений было, что мы приедем, Домой, потому что все-таки Беларусь пока юридически это другое государство, хотя вот если мы туда ехали, еще проверки были, там надо было паспорта сдавать, через компьютер пробивали, то уже обратно открыли как раз накануне свободный проезд, два лета было перекрыто, белорусы не могли нормально ездить в Россию, нужно было только иметь либо родственников, либо ехать на лечение. Причем там с предоплаченным там санаторием каким-то, со справками, со всеми дела. Это муторно и достаточно дорого, поэтому белорусы почти не ездили. Вот, обратно мы проехали, мы просто показали паспорт, никто не, не, через какие компьютеры нас не прогонял, то есть дорога уже открыта, можно ехать туда, можно ехать обратно. Вот, опробировали мы белорусские санаторий это прекрасно. Вот. Так вот, когда мы ехали обратно, заканчивали процесс, то наше намерение было, что мы приезжаем в Россию, здесь все прям очень хорошо, вот, комфортно, какие-то изменения к лучшему. И получается, что вот 23 числа какие были изменения, объявлено было Владимиром Владимировичем о переходе на оплату рублями за газ, и еще из страны уехал Чубайс. Я не знаю, понимаете, здесь может быть банальный очень, но, например, я в том числе и многие мои близкие люди, да, в общем, кого ставит на знак о кардинальных изменениях в нашей стране? Ну, это прям первое. Вот еще Горбачев, но Горбачев ну, должен дожить до суда, да, потому что... Ну, просто должен дожить для того, чтобы мы могли спокойно вернуть, навести порядок максимально, что называется, малой кровью. Вот. А Чубайс, причем Жириновский сказал, что Чубайс будет сидеть, будет суд над Чубайсом обязательно. Вот, но сейчас он находится в Турции, если вы в курсе, да. Вот, и вот то, что он покинул все какие-то наши органы власти, перестал быть там советником президента и так далее по, по связям с партнерами, а, это, это э, э, лично я и мы ставили на знак э, тех самых позитивных изменений. И, конечно, а, это э, я еще хочу сказать, что еще э, умерла Мадлен Олбрайт, которая еще удивительное существо, которое во время Великой Отечественной войны сербы, еврейскую девочку с мамой спасли от фашистов она выросла, уехала в Америку и люто ненавидела сербов до самой своей смерти. Лично руководила бомбежками Белграда, лично выбирала, потому что она там жила и знает, лично выбирала цели для бомбежки. И а, а, уход это, этого персонажа а, для сербов, а, которые очень поддерживают русских и Россию, а, является вот тем, что, наверное, для нас вот и Большим праздником это будет посадка Чубайса, но не сама по себе отдельно взятая, а как признак подтверждения глобальных кардинальных изменений на нашей родине в сторону справедливости, в сторону э, честности, в сторону возможности созидательным людям не просто работать, но и достойно зарабатывать быть уважаемыми да не продавать свою душу что называется дьяволу за, за доллары а, и так далее а, чтобы наши дети внуки а, помните всегда была проблема когда там а, заканчивали институты, и говорит что забыть все чем-нибудь поучили будешь учиться заново но в общем были распределения а, не было таких сложностей вспомните 90-е когда люди после 40 вообще были фактически вот ну, я в то время жила в харькове и а, после 40 найти работу было просто невозможно просто невозможно. Это, эти эти люди не существовали для рынка труда вот. молодежи платили копейки это была политика западная политика которая внедрялась э, и за этим очень следили понятно что специалисты находили работу но э, все остальное поколение то что люди выросшие это, это советские люди с ним ничего нельзя было сделать им нельзя было давать э, денег там возможности каких-то они искренне, вот мой папа например накануне получения полковничьей должности да он э, военный инженер э, был и Накануне, там была целая спецоперация, его начальник, который должен был подписать приказ о назначении его на эту должность, он, его отправили в отпуск. Он не имел права подпись сделать на этом документе, из-за того, что на этом документе вовремя, там, к времени Че, не было этой подписи, папа отправили в отставку. Там он в 45 лет, в самом разгаре сил, при том, что у него гениальные уникальные мозги, несколько изобретений за его плечами. Это была политика, то есть просто вот это то, что прошло лично через мою семью, а так это происходило повсеместно. Вот это должно полностью прекратиться. Статус, уровень, то есть как бы человек, чем он... Старше становится, да, если он развивается, его компетенции они не угасают, они набираются опыт, понимание, да, человек не будет делать глупости, молодежь, что, вы сами понимаете, еще пока что они соображают? Пока начнут соображать, глядишь, уже так, так работал целых 30 лет. Так вот, должно начать работать по справедливости, чтобы молодежи была работа, на которой они получают определенный опыт и могут через это расти чтобы социальные лифты работали, чтобы социально справедливо существовало, чтобы оплата труда соответствовала качеству, уровню профессионализму. Те, кто там приехали там, с того же Узбекистана, Таджикистана, если они соответствуют нашим ценностям, представлениям, культуре, ну могут ассимилироваться хорошо им с нами, комфортно, но... Хорошо, но большая часть, конечно, не соответствует а, нашим каким-то культурному коду, и им лучше вернуться домой, и пусть это произойдет естественно комфортный для нас и для них. И так далее, и так далее. А, вот это вот справедливое мироустройство. Смотрите, много лет ушло на то, чтобы вообще то, что сейчас происходит, стало возможным. Почему 8 лет назад, мы, мы когда было гораздо легче, не было такой не укоренились так еще нацистам на Украине. Почему нельзя было тогда? Все же понимают ответ, да? Мы не были не готовы. Не было продовольственной безопасности. Нас бы как котят, вот так вот. Вот то, что они сейчас пытались сделать, я сегодня услышала от Лаврова, более пяти тысяч санкций введено против России. Они продолжают каждый день водиться. Более пяти тысяч. Понимаете? Где бы мы были восемь лет назад? А сейчас? А это... Это огромный труд, огромная подготовка. И а, кто помнит, а, кто участвовал там в прямом эфире, который у нас был, такой практикум а, 25 декабря, а, Там я проговаривала про то, что у... так, слож... так получилось на данный момент, что юридически Россию сохранить можно только в виде СССР 2.0. И в добрый час появились расшифровки СССР как союзный, союз суверенных, справедливых да, каких-то отношений вот, республик. То есть сейчас я полностью не воспроизведу эту формулировку, но она существует, и она прям достаточно легитимизирована, потому что прям буквально разные люди вышли на одну и ту же формулировку это не просто так то есть на других принципах взаимодействия Но это прежде всего славянские народы россия украина беларусь при этом если еще какое-то назад время было невозможно представить как украина начнет присоединяться сейчас Возможного. Только вдумайтесь, когда люди очухаются от, от, от этого ужаса, когда их просто-просто уничтожали массово, да. Понятно, что в общем, к чему шло? К тому, что просто не то, что Донецкая, Луганская, а весь Восток обезлюдить, просто уничтожить этих людей физически, и нас потом в этом обвинит. Вот это все сейчас прекращается, да, им надо время очухаться, да, там кого-то надо разомбировать. Но. В эту сторону идет, и в добрый час светлым богам выше, это неминуемый процесс, который завершится тем, что а, вот эта вот освобожденная Украина, немножко очухавшись, она в виде отдельного какого-то, а, по крайней мере для начала части, присоединится к России в виде вот этого союзного государства. Казахстан, ему тоже деваться некуда. А дальше, смотрите, Симпсонов, там все нарисовано. Что дальше? Это не потому, что, понимаете, какие-то, я не знаю, советикус маньякус, вот я или там другие люди. Нет, других альтернатив сценариев, вменяемых для сохранения нашей Родины, на данный момент юридически, к сожалению, или к счастью, я не знаю, но не существует. Вот. и потом, например, альтернатива, которую пытались прокачать, это империя, да, российская империя, вы хотите, вот это вот хруст французской булки, вот это вот новая аристократия, которая уже во втором поколении демонстрирует совершенно дикую, не полностью, не все, но очень многие совершенно дегенеративные поведение, когда отсутствует ценность человеческой жизни, да, когда... Отсутствует какая-либо ответственность, совесть, не знаю, там душевные какие-то качества. Они просто отсутствуют. Просто это, это, как бы, ну, вот какая, какая наследственная там может быть передача власти? Это не работает. Это путь в ад на данный момент, это просто уже видно. Поэтому, единственное, там, где от каждого по способностям. То есть чувствуешь, ты знаешь, как лучше сделать, как навести порядок, как создать какой-то бизнес, предприятие, как дать людям работу, как, как сделать нашу жизнь лучше. Давай, давай. Как это? Ответственность наказуема, да? А вот это как раз та тема, которую я хотела сейчас основная проговорить. Вот все, что сейчас происходит, это результат неких процессов, которые проходили строительных, созидательных процессов которые проходили крайние лета и которые сейчас проявляются материализуются это уже свершилось да мы еще будем там сколько-то времени наблюдать это у этого есть определенная скорость это там месяца там там до полного какого-то но ну, чтобы совсем мы хорошо жили ну как минимум пару лет каких-то вот этих процессов нас еще ожидает что-то туда-сюда да вот, ну посмотрите, как быстро доллар опустили. И объективно все анализы говорят о том, что нормальная цена доллара 25-27 рублей за доллар. Если если мы опускаем стоимость доллара до этой при условии, это не когда он рухнул, а вот сейчас, пока еще он типа мировая валюта, 25-27 долларов. Просто пересчитайте, тогда мы все достаточно богатые сразу люди. И тогда все, что покупается за эти самые доллары, стоит для нас гораздо дешевле. Прям сразу, быстро. Это не надо там а, повышать даже зарплаты, не надо, понимаете. Нужно просто привести рубль а, к тому значению, которое на самом деле он имеет согласно наших а, товарных, продуктовых и прочих запасов, наших возможностей производственных. А, а, вот, поэтому это уже произошло, это уже происходит, это практически уже свершившийся факт. Неминуемо, не значит, что не будут каких-то там а, приключений, еще может какие-то будут, но в общем и в целом это уже произошло. О чем сейчас нужно думать? О будущем, о том, кто, что мы можем сделать для того, чтобы наша жизнь, жизнь наших детей и внуков была прекраснее, счастливее. Вот, вот кто в чем специалист, а, там и подумайте. И э, вот то, что я начала с этих ведьм, понимаете, вот, э, ну, наверное, э, я надеюсь, понятно по тому проговору, да, что, в принципе, там можно вообще ничего не делать, потому что просто те, кто попытаются э, поколдырить, значит, э, 31 марта, они, ну, просто на, нарвутся на кулак, и там ничего вообще не надо нам делать. Вот, но э, вы, вы можете оформить свою позицию вот, я не знаю, там, даже э, такие, там, не знаю, быть добру, э, пусть вот э, очень хотелось, например, недавно, да, мне в какой-то момент стало напрягать, что невозможно пойти, вот эти все ковид-фри, да, пошли вот эти мероприятия, когда на концерты, спектакли, э, музеи были закрыты фактически, например, для меня, потому что э, нет прививки и нет доступа, да, и я сказала, сколько можно, это наша земля, почему я не могу лицезреть наши культурное наследство, историческое наследство, почему я не могу слушать хорошую музыку, на каком основании меня этого лишают? Вот мы недавно ножкой, совсем недавно мы ножкой топнули, и вот, пожалуйста, все вернулось, музеи, спектакли, концерты снова доступны нам как суверенам Матушки России, земли русской. Вот, это очень быстро сейчас работает. Очень быстро работают созидательные мыслеобразы, в которые мы вложились. И скорость, смотрите, какая скорость событий. И скорость еще будет увеличиваться. Это обратная сторона повышения вибраций. Подумай, прежде чем подумать. Подумай, прежде чем захотеть, потому что это сбудется. Потому что... А почему еще так быстро? Потому что а, у... вот это вот разрушение магической черной магии, а, понимаете, что еще было? Вот один человек честно работает, а у него там денег мало, там что-то не получается, а рядом человек, ну, паразитирует, а ему все дается. Почему? Потому что а, э, вот эта эгрегориальная структура, она перенаправляла ресурсы в сторону так называемых своих тех, кто присягнули, и вот те, кто присягнули, они получали сливки с, с, с огромы с миллионов людей ну, чем полезнее какой-то индивидуум для вот этой структуры был, да, тем больше плюшек, няшек он получал. Посмотрите, как сейчас обсыпались все эти звезды, и дай вот я прям мечтаю, чтобы что-то такое, как-то очень мягко, культурное, само собой разумеющееся, чтобы, потому что сейчас же хотят вернуться все эти друзья, товарищи, которые поезжали из нашей тоталитарного Мордора. Вот, а, начинают уже там Брежнева, Меладзе, там, а, Ургант. Нет, друзья мои, вот, а, давайте, выбор сделан, и пусть так и остается. Ну или возвращайтесь, но а, не, не, не, не утруждайте себя напоминанием о себе. Живите где там, у вас же есть, держите, денег вы заработали нормально. Но не, не, не беспокойте нас, мы хотим наслаждаться теми людьми, которые со своей землей, со своей родиной, с русским народом, которые все это любят, чувствуют, которые, если будет возможность, сходите на кубанский казачий хор. Это совершенно потрясающий, один из самых чистых духовно-душевных ансамблей. Мы были практически на всех. И вот именно по духовной силе и чистоте, пожалуй, это самый такой сейчас вот прям светоч. А, если где увидите, это просто потрясающий концерт, который, <laughs> если где-то какая-то еще нечисть осталась, просто разгоняет его в радиусе какого-то. Вот. Еще раз практически, да, вот а, что вы бы хотели, вот в чем вы испытываете, я не знаю, где вам чего не хватает, где, где некомфортно. Я надеюсь, это не просох сахар и соли, и бумагу. Это все спекуляция, это все быстро сейчас выровняется у нас всего валом <смех> вот и будет еще больше а, надо думать о будущем надо буду думать и не стесняться не так что там откуда я это возьму самые лучшие машины самые лучшие компьютеры прекрасные дома особенно для семей а, или для тех кто по каким-то причинам а, жили там в аварийном жилье еще что-то социальные лифты а, там а, нормальные фестивали молодежи свой спорт поднять спорта чтобы это он был про здоровье а не про большие деньги и и допинги чтобы там на лыжах бегали я помню в детстве мы все се... одно из самых светлых воспоминаний брата еще был помоли маленький, я не помню брали мы его с собой или нет Каждые выходные на лыжах я помню когда обратно я уже уставала папа меня на, на палках тащила вокруг красота снег искрится птички поют небо голубое вот, вот чтобы это вернулось, чтобы у людей было время не только пахать, но и любить, наслаждаться, путешествовать. На это были не только деньги, но и время, но и желание, но и энергия, но и какая-то поддержка морально, чтобы какая-то в традиции, чтобы так принято было. И так далее, и тогда я сейчас могу вам час рассказывать, чтобы, чтобы я вот, что я запрашиваю для дальнейшей развертки. Подумайте. Подумайте, помечтайте, вот пока еще эфир идет там эти две-три минуты. Вот сейчас прям подумайте, что лично вам хотелось бы реализовать вот в этом самом, какой кирпичик вы готовы вложить в это самое справедливое, суверенное мироустройство, которое по всем пророчествам, да, в общем, то самое спасение мира, предложена альтернатива другой формы взаимоотношений жизни будущего. Посмотрите по той же Украине русские, которых заставили отказаться, ненавидеть русское. Это это разрушает душу, это разрушает здоровье, разум, и это всегда так, когда отказываешься от себя, отказываешься от своих предков, от своей земли. Вот. Пусть эти связи восстанавливаются, пусть наша земля расцветает, наши люди прекрасно расцветают, пусть они поют, пляшут, хорошо живут, любят друг друга, любят мир. И любви на всем, счастья на всем, все хорошо. Вот сегодня... Опять была попытка такая немножко кощун этими переговорами в Турции, кто-то взволновался, не волнуйтесь. Вот все, что сейчас происходит, это опускание с тонких планов уже произошедшего. Это вот уже, уже надо думать о будущем, когда, наконец, наша земля будет принадлежать нам и полностью, да, и мы сможем ее распоряжаться и выбирать. И строить, и зарабатывать, и, и ни одна собака не то, что не тронет, но даже не тягнет в нашу сторону. Вот об этом уже надо думать. И здесь пока еще, поверьте мне, ну просто поле не паханое каждый ценен. Помечтайте. Вот помечтайте сегодня, а, представьте себе эти прекрасные картины, которые лично для вас а, были бы вот этим ощущением праздника. А, счастье и вот того что жизнь далась. а я хочу напомнить когда начинался коронавирус и нас пугали совершенно жуткими а, сценариями а я говорила о том что идет повышение вибрации помните об этом сохраняйте спокойствие все будет хорошо мы пройдем все это справимся нет такой силы который человека, который помнит и зная про свою добрую волю может остановить и воспрепятствовать нет такой силы и сейчас ее еще меньше ее сейчас, вернее, еще больше ее сейчас нет, чем было тогда. Так что все хорошо, важно, чтобы мы помнили про то, как вот что происходит, как сейчас важно вкладываться в созидание, в позитивные мыслеобразы, когда действительно все, кто с нами, были бы счастливы, процветали бы, были бы здравы, и вместе строили а, наш прекрасный дом, наводили порядок в нашем прекрасном доме на Матушке-Земле. Вот. Ну и любили себя, мир, небо, богов, предков. Здравия вам, счастья, все хорошо.